Всем привет, желтый мужик, продюсирую публичное выступление. Итак, анекдот про мотивацию в продаже. Продавец. А хотите, я продам вам британскую энциклопедию. А зачем? Я и так знаю больше, чем все те авторы, которые ее написали. Это же здорово. Вы представьте, какое вы будете получать удовлетворение, когда будете читать и находить все ошибки, которые написали эти авторы. Желтый мужик. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь в паблик и на получение материалов. Пим.